Вообще такие мероприятия очень нужны. Все это для наших участников. Это потрясающий фестиваль. Очень зажигательно, информативно. Хочется прямо на все попасть. Просто миллион мастер-классов. Да. Выступают отличные нижегородские музыканты. Очень много хороших, позитивных э, и умных людей Нас притягивает осознанные мероприятия Мы там, где осознанность Честно, не ожидал, но доволен Я считаю, что таких событий чем больше, чем лучше Это очень круто Спасибо, фестиваль огонь Ребята, классный фестиваль Надеюсь, не последний раз Увидимся еще